Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа Фаберлик по 16-му каталогу. Конечно же, есть новинки. Итак, поехали. У меня тут целых две коробки. Одна вот такая вот огромная и вторая маленькая, что мне не знаю. Будем с вами вместе смотреть. Я все-таки заказала. Плюшевый, плюшевый, да, вот этот вот костюмчик. И хочу начать именно с него. Давайте его скорее в коробках искать. Пришла, он, конечно, не в маленькой коробке. Так, первое. В цвете гра графит я взяла, или как цвет называется? Да, графит. Потому что я думала сейчас, пока я опять буду думать и до следующего заказа протяну, брать мне его, не брать и так далее. И цвет, размеры раскупать. А в размере XXL взяла, потому что такие костюмы должны сидеть свободно. Сейчас посмотрим, будет ли он сидеть свободно. Состав 100% померяется этикеточка я вам поближе потом ткань покажу, как она выглядит так и брючки тоже в размере xxl артикул 86 22 15 а кофточка 86 21 97 вот они брючки Давайте и смотрю какой он теплый слушайте он прям толстенький Он внутри такой же как снаружи смотрите цвет классный кстати камера вам Почему-то коричневый уходит. Вот, вот. Вот сейчас правильно передает. Вот такой вот плюшек классный. Резинка здесь прошита и пришита. То есть перекручиваться она не будет. Видите, еще два шва вот тут. Все как бы отлично. Есть кармашки. Внизу штанишки у нас тоже с вами с резинкой. Я такие люблю. Я не люблю брюками, мне не идет. Вот так. Пахнет прям классно. Так, кофточка. кофточка вот так она выглядит капюшончик вот такой рукавчик на резиночке у нас с вами молния и внизу у кофточки тоже резинка Так, кармашки у кофты есть кармашки Слушайте, нет у кофточки нет кармашков только на штанишках ну что давайте скримерить в процессе примерки с него сыпется неимоверное количество ниток. Скажу вам сразу. Давайте пока вблизи посмотрим на капюшончик. Такой не сильно глубокий. Но, тем не менее, нормальный. скрывает голову Но вдруг возвращать придется. Так, вот молния до конца. Вот так. Рукав по длине нормально Но знаете, все-таки брючки в попе в обтяг. В ножках вверху тоже в обтяг, XXL. Нет, вот эти вот велюровые костюмы, которые вот у меня бордовы, он больше. Этот как-то он вот поменьше, немножечко маломерит, могу сказать. Так, смотрите, показываю. Хотелось бы даже немножко подлиннее кофточку. Потому что это все-таки такой вариант зимний, теплый. Она, конечно, нормальная, но хоть не скрывает. То есть даже, даже не до середины. Видно вам? Вот, видите, где. Хотелось бы, чтобы вот в таких костюмах были вещи как-то потеплее, по объеме. В карманах в кофте тоже не хватает. Вот тут более-менее свободно, рукавчик как бы свободно. В груди, вы знаете, вот у меня маленькая грудь, и то вот тут меньше места, чем на животе. Поэтому у девчонок, у кого большая грудь, мне кажется, в размер точно не надо брать. Надо брать на размер больше. Так, кармашки в брючках довольно глубокие. Вот сейчас вам камера цвет неправильно передает. Она почему-то ходит куда-то в сиренево коричневого, Не знаю, почему. Ориентируйтесь на тот цвет вначале. Так, я отхожу подальше. В целом, в целом неплохо. Он тепленький, такой, хорошенький очень даже неплохо, а, но что могу сказать, хотелось бы побольше, но это полиэстер, он может быть еще и разносится, и будет удобненько, хорошо, по длине штанишки тоже очень хорошо, нормально, у меня рост метр шестьдесят девять, где-то поэтому высоким девочкам подойдет, низеньким в принципе, ну если, конечно, метр шестьдесят, девчонки, то штаны совсем будут внизу некрасиво, мне кажется, собираться на резинке, да, а так надо смотреть, конечно, мерить, благо на пунктах выдачи есть примерка, многие, кстати, об этом не знают, можете заказать себе хоть 15 размеров, не оплачиваете заказ, приходите на пункт выдачи, все мерите, тот который вам подошел или другая какая-то вещь, да, вы его оставляете. Работник пункта выдачи оформляет вам функцию примерки там сам и по факту говорит, сколько вам к оплате. То есть то, что вы выбрали, только то и оплачивать. Я знаю, многие девчонки не знают об этом. Поэтому да, надо, мне кажется, его первый раз постирать. Я оставляю его, я его оставляю, мне нравится, в нем тепло, для меня это важно, я оставляю. Но вот какие нюансы. Хотелось бы кофту подлиннее, хотелось бы немножко, конечно, чтобы размерчик было побольше, чтобы больше оверсайз такие вещи делались. Ну так неплохо в целом. Неплохо. И хотелось бы, конечно, в кофточке еще карманчиков, если вот без куртки куда-то там ходить, да? Ну, в общем-то, сходила сейчас, посмотрела в зеркало, да, нравится, нравится. Буду носить, все как бы здорово, все отлично. Да, поехали дальше. Что у нас было с вами в маленькой коробочке? В маленькой коробочке вот такая открыточка. А, все будет Фаберлик. Даже по телевизору реклама, кстати, показывает, что Фаберлик 25. Здорово. Спасибо, что вы с нами. Здесь такое поздравление универсальное. И здесь у нас с вами, еда, я заказала кофе опять а, Доброе утро, который самый крепкий, без добавления молотого. Артикул 160-48. Люблю, все любим, пьем, все отлично. И кетчуп, естественно, тоже все очень любим. Артикул кетчупа 160-50. Это классический с помидорами черри, с акзамом. Все отлично тоже. Так, все. Вот маленькую коробочку мы с вами разобрали. Поехали большую. Появилась губочка, которую все очень давно ждали. Фаберлик Хом. Вот это вот артикул 910075 многие девчонки, я знаю, ее очень любят, ей очень удобно мыть посуду, ей очень удобно делать уборку. Я еще себе закажу, я вот такой губкой очень люблю мыть ванну, потому что здесь вот эта сторона жесткая, и там, где есть какой-то налет, загрязнение, вот очень хорошо прям убирает, и посуду люблю такой губкой мыть. Их долго не было на складе, они теперь, девочки, появились, так что радуйтесь. Так, заказала три упаковки, целых три прокладок ночных. Почему? Потому что цена хорошая сейчас на них, пусть будут в запасе, я их очень люблю. Здесь в ночных, именно в пачке 7 штук, они прекрасно впитывают, лучше, чем любые другие. Доказано, перепробовано, проверено. Девчонки некоторые все равно спорят, но каждому свое, понимаете, каждому свое. девяносто артикул, они огромные, лыжи я их всегда называю, да. У них есть крылышки сзади, которые очень удобно крепятся к белью и вообще защищают от протекания на 100%, потому что они длинные, еще сзади вот такие вот крылышки, то есть покрывают все белье. Вообще, мне нравится. Я ни за что не применяю, но какие другие. Так, я еще взяла девчонки-трусики. Трусики, которые были у меня в прошлом заказе. Бордовые я вам показывала, потому что это сказка. Господи, как они мне понравились. Я прям их стираю практически каждый день в машинке и ношу. Потому что классный, удобные, супер. У меня был размер М. Это у нас с вами трусики, трусики, трусики, слипы с завышенной талией, бесшовные, которые с кружевом, они вообще шикарные мне так понравилось, не съезжают животика есть легкая утяжка, у нас с вами был в прошлый раз размер L и а, как бы можно и поменьше, чтобы утяжечка была получше, поэтому я взяла в этот раз м так, М-ка артикул 504-379 черный. И утяжечка в них есть, и а, сидят они хорошо, посадка нормальная, да, все в них отлично. Ой, смотрите, емочка какая даже большая. Они очень хорошо тянутся, прям вот хорошо, утягивают хорошо, вообще прекрасно. Замечательные, отличные трусики. Вот тут у нас с вами кружево, оно просвечивается потрясающий, поэтому носить прям вот одно удовольствие Так, дальше поехали Взяла гель а, Гель-лубрикант гель, гель уже из серии Луника а, Я попробовала из серии Стоаморы а, Неплохо, вот опять отзывы разделились 50 на 50, кому-то нравится больше Стоамора Кому-то Луника, будем пробовать Расскажу Не во всех конечно, подробностях, 26.04 артикул Мне не очень а, нравится У этой серии одушка Она очень яркая, здесь ее нет, слушайте прозрачный гель с дозатором классно вообще нет вообще нет отдушки слушайте как здорово что здесь нет этой отдушки и он очень классно увлажняет я знаю что этим гелем многие находят нестандартное применение и в том числе как я сейчас применяю даже на руки очень классно увлажняет Одушки нет супер так взяла важные палочки всегда их беру теперь все их любят вся семья 910 254 артикул я вам не сказала Сказала Лунику, да, артикул. А, они классные, они хлопковые, очень плотно намотана ватка. А, палочки сами бамбуковые, твердые, то есть они не гнутся, сломать нереально. Намотана достаточно узенько и достаточно плотно. То есть вот я в магазине больше брать после них совсем не хочу, неудобно. Вот такие вот они классные. Вообще мне очень нравятся. Поэтому да. Так, подыхали дальше а дальше у нас с вами целых два кондиционера я давно не брала орхидею и кашемира решила свои впечатления освежить 118 50. Ну, для разнообразия хочется всегда разных ароматов у нас здесь на 30 стирок, и он у нас два в одном ультра кондиционер но ну, приятно приятно я вспомнила эту отдушку Яркая-яркая цветочная, от белья пахнет тоже будет ярко, не самый мой любимый аромат, но для разнообразия, да, поэтому вот так. И Sensitive тоже один из любимых моих кондиционеров, артикул 11856. он а, белье, так же как и детский кондиционер, делает очень-очень мягким, самые такие вот, по здесь здесь, более деликатная душка, такая душка чис чистоты и легких таких цветочков с зеленью, то есть она гораздо-гораздо меньше выражена, нежели вот в этом кондиционере, а тут прям вообще бьет в нос. Так, дальше взяла средство для очищения ванной комнаты, очень его люблю, с ним нужно быть аккуратным, оно очень мощное, 302,21. Скажу почему, тут нужно следовать строгой инструкции, по-моему тут не больше 5 минут держать на поверхности, потому что действительно может поверхность съедать. Я свою ванну не берегу, я купила также, фоберлик заказала вот этот вот распрыскиватель, как он правильно называется, сюда надеваю. Крышку выкидываю, да, одеваю этот распрыскиватель, распрыскиваю на всю ванну и оставляю ее подольше, потому что у меня и так в ванне есть шероховатости на поверхности, так как она старая, но она крутая, она классная чугунная, и мы ее в будущем, когда будем делать ванно-ремонт, покроем сверху либо акрилом, либо краской просто продаются аэрозольные баллончики, да. И тогда я уже буду бережнее чистить. А сейчас я пока не берегу, поэтому она подольше. А так советую быть аккуратнее. Максимум 5 минут и смываем. Очень хорошо удаляет загрязнение. Вообще великолепно. То есть, если мне не 40 лет, то удаляет. Все удаляют. Так, заказала еще одни стельки, попросила Ксюшка. Понравились. Она на них походила, в них походила. Она говорит, мам, я тоже хочу такие. Мне тоже, кстати, в них очень удобно. Вот безумно. Мне не пришлось, кстати, подрезать. Они 35-40. У меня как раз зимние кроссовки 40. Я в них хожу. 113-98 артикул. Они крутецкие. Я вам их прям Подробненько показывала в предыдущем ролике про заказ. А Ксюшке подрежем и будет носить. Она попросила прям мамочка, хочу-хочу. Вот такие у нее 35 сейчас размер, мы ей подрежем. Если у где-то меньше размер, можно и меньше подрезать. Просто немножечко вот так вот, как бы, да. Очень здоровские, Они толстенькие, они прям даже в руках такие тяжелые. Очень приятно ходить. Кто-то говорит, что в зимой в холодно, так как гель охлаждается. Я пока ходила, мне очень жарко в них на данный момент. У нас пока не зима, но э, тем не менее. Так, взяла э, две пачки салфеток pretty Телс. Люблю их, уже много раз вам про них рассказывала Артикул 308.04 Здесь 30 штук, они изумительно Удаляют пятна с любых поверхностей В том числе с ковровых, с диванов, с одежды И так далее, недавно подружки запачкала Своей кровью, палец порезала джинсы Я говорю, вот, бери салфетку Она себе тоже такие потом заказала Взяла салфетку, потерла кровь Все, ничего нету. Изумительно удаляют пятна, даже гораздо лучше Чем салфетки для удаления пятен Обратите на них свое внимание Так, дальше у меня целых Два. А, я думала, три билета. Потому что нет, два порошка. Два, да. Я, наверное, последний момент из корзины удалила, потому что набрала очень много. У меня два порошка. Я их взяла по купонам. По купонам они мне обошлись около 230-250 рублей. У меня было два купона на косметику для дома 65% скидки. Поэтому взяла порошки. 230 рублей вообще шикарная цена. 203-23 артикул вот этого. Это горная сверсть. У меня, наверное, горная сверсть и альпийский луга. А, гипоаллергенный, 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного, не пылит а, в гранулах для астматиков, для аллергиков, для топиков, для деток с нуля а, подходит вообще изумительно, отстирывает, Шикарно, есть потому что оптический отбеливатель формулу уже, наверное, год-полтора назад усилили, поэтому стирают шикарно, советую. Так, из новой детской линейки взяла, как и говорила вам в обзоре каталога, два средства, один плюс, потому что пенится хорошо и можно, можно использовать как пену для ванны. 0 плюс, так не пенится. 27,92 артикул, без задушки гипоаллергенная, у Крестюшки ничего вообще не вызвало, как бы все отлично, Все нормально. Один, как подмывашку им ставлю, второй, как а, средство для купания. Все изумительно. Так, поехали дальше. Что у нас? А, а жидкое мыло с хлоргексидином. Всегда беру его, ставлю на кухню, уже говорила. Им бутылочки можно мыть, обработать. Можно столы пройтись, обработать, обеззаразить немножко. Тряпочки в течение дня простернуть, да, с ним. А, сушилку для посуды, сушку. Ну, в общем, все, что угодно. Много, средств, много применения этому средству нашла, поэтому всегда должно быть. Артикул. Где он? Слушайте, вот этот, что ли? 27-17. Да, по ходу дела он. Угу. Больше тут ничего не вижу. В общем, классная вещь. Лидушка у него такая приятная, минимально выручная. А, взяла мицеллярную воду вербена. Очень ее люблю, обожаю. Не щиплет глаза, смывает даже стойкий макияж. Для меня гораздо лучше а, двухфаски. А, двухфаску вообще больше никогда не возьму, гадость редкостная. Правильно говоришь, вербена. Артикул 0972. У нее приятный запах лимонника. Она малышка, и а, исходя из вот этого вот объема и цены, она получается не совсем бюджетная, как бы она средней такой ценовой категории. А, не щиплет глаза еще раз, да. И что еще хотела про нее сказать? А, без эффекта панда. Вот у меня двухфаска с эффектом панда смывает даже легкий макияж. Вот это нет, все отлично, поэтому очень ее люблю. Так, дальше что у нас с вами? А, а по... Фаберлик по ВИП-программе. У меня, кстати, ВИП-18 Фабер... в этом каталоге было. И я уже могу брать два продукта э, с 70% скидки. Вообще очень классно. Не дождусь следующей ступени. Там уже можно брать будет э, одежду. 70 процентной скидки пока нельзя вот это вообще классно и да. я взяла два продукта первый это будет эксперт карандаш для контуринга такой же как вот какой был в заказе поэтому подробно вам показывать не буду свочи делать тоже не буду 65 59 мы с вами уже делали когда эта линейка появилась кто не видел посмотрите видео вниз пролистайте найдите не поленитесь да он не нравится но он быстро стачивается потому что тачится точится плохо ломается Поэтому а, очень быстро заканчивается, с этой стороны практически не пользуюсь, а темной пользуюсь. Она классная, она суперская, для контуринга вообще шикарно, мне очень нравится, удобно. И второй продукт, который с 70% скидкой, это обновляющий а, лосьон ночной серии «Эксперта» с кислотами, У меня Он у меня закончился, кремом я с удовольствием пользуюсь, вижу результат, а, линейка вот эта шикарная. Прям рекомендую вот этот лосьончик вместе с кремом из этой же серии, кислотным, да, обновляющим и все, и через неделю прям вообще засияйте, я вижу результат, когда кожа у меня выглядит с утра хорошо, я это вижу прям обалденное. я просыпаюсь, у меня кожа обалденная, да? не знаю, как по другому написать, значит, работает средство, которое я нанесла перед сном, вот так у меня после лосьона и этого крема, артикул 12.14, 12, лосьон закончился, а крема еще нет, поэтому заказала еще один, небюджетно, поэтому по программе вот такой вот пузыречек, классный, классная серия, кислоты сейчас применяем прям активно для омоложения, потому что... Потому что холодное время года солнца практически нет. Можно. Так, и взяла еще спрей Dream DreamTherpy. Девочки посоветовали наливать его в аромодиффузор. У меня все позаканчивалось. Я наливаю а, в спальню, где спит Крестюшка. Я наливаю туда в И э, таким образом там аромат. Он, конечно, как девчонка писала в комментариях, кто-то из девочек, да, месяц. Нет, он спреется гораздо быстрее, быстрее нежели аромодиффузоры фаберликовские, да. Это жидкость все-таки. Там нет масла, она исправляет испаряется очень быстро. Здесь 100 мл, 25, 59 артикул действительно расслабляет. Действительно заметила, что когда этот аромат присутствует в комнате, она как-то быстрее засыпает, спокойнее засыпает. Но есть разница, она и так себе засыпает спокойно, но иногда бывают периоды, да, это дети, когда вот прям бейся месяц вот так вот попшикал, все, действует, работает, поэтому нравится, поэтому люблю. Переливаю, быстро, конечно, кончается, но тем не менее не три дня. Ну, дней 10 точно. Ну, не полный аромадифузор. Я на два раза вот такой вот флакончик делю, поэтому нормально. Так, дальше что у нас с вами? Дальше у нас с вами все. Каталог пришел новогодний. Я уже онлайн его полистала. Он великолепный, он классный. Там столько новинок. Господи, я уже все хочу, не могу. Они новогодние, супер. И, и подарок будет классный тоже для новичков. В общем, все отлично. Кто не зарегистрирован в ссылка всегда под видео. Сейчас очень удачное время регистрироваться. У нас сейчас адвент календарь Фаберлик. И дарят денежки, и говорят, что еще суммы будут то есть, да, ежедневные какие-то приятности в течение целого месяца или 25 дней, да, мы с вами будем наблюдать. Поэтому ссылка всегда под видео, регистрируйтесь, будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока!